Добрый день, меня зовут Таймур Двидар. Я признателен вам за приглашение выступить в вашем дискуссионном клубе. Я прочитал вопросы и, в общем-то, для себя понял, что интересует аудиторию, поэтому в контексте я буду расставлять какие-то акценты для тех, кто умеет читать между строк. Турция региональная крупная держава с динамично растущей, очень крепкой экономикой, разносторонней. Турция обладает множеством возможностей развития высоких технологий. В некоторых отраслях среди лидеров находится мировых. Довольно-таки мощная страна в военном плане, член НАТО, я хочу особо это подчеркнуть. И лидер государства, президент Эрдоган, потерпел фиаско в среди стран ближневосточных арабских государств во время арабской весны. Потерпел фиаско в воплощении своей идеи а о, назовем так, в возобновлении, правда, в некой какой-то другой форме Атаманской империи или лидерство Турции среди государств, бывших колоний Атаманской империи. Конечно, надо было ему, его окружению, слепо и сильно верить в то, что бывшие колонии Атаманской империи будут в восторге от такого. Тем не менее, у него неплохо получалось, и... Общество арабских стран, оно было разделено, кто-то поддерживал его, кто-то нет. Значит, наверное, он делал какие-то правильные шаги в реализации своей идеи. Но, потерпев фиаско там, провальная получилась его идея, после крушения режима, правящего в Египте, под руководством братьев-мусульман. И Турция направилась в сторону стратегии создания проблем самой себе и проблем военного характера. Везде, где мы не увидим сейчас Турцию со своей политикой и стратегией, там есть военное участие турецкое, прямо или косвенно. Ну, если начнем перечислять, то это, безусловно, Сирия, постоянный конфликт, поддерживаемый с, и противостоянием с Грецией, в Ливии мы видим, и самое то, что мы сейчас наблюдаем, новая печаль, трагедия, это конфликт, где гибнут азербайджанцы и армяне. Два замечательных, добрых, открытых абсолютно народа, не враждовавшие, они опять, к сожалению, из-за давнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха оказались в эпицентре войны и кровопролития. Обе стороны Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале этой войны. Но и многие начали поддерживать, кто по этническому, по этнической принадлежности, кто по религиозным соображениям, ту или иную сторону. Я бы хотел обратить внимание мыслящих людей на то, что точно кто-то с двух сторон врет. И искать зачинщика этого кошмара необходимо поняв, кому это выгодно. И а, проанализировав и тоже поняв, кто же готовился к такой а, войне а, тщательно. И, в общем-то, секретов здесь особых ни от кого не было. Поэтому я прекрасно понимаю а, а, стремление господина Эрдогана к... А, созданию некого и упрочению вот этого Тюркского союза с лозунгом «Мы один народ, но две страны». Это касается Азербайджана. В этом Тюркском союзе и казахи, и туркмены уже присоединились, и узбеки. Но я хочу обратить внимание, это политическая воля, Политического, политических элит этих бывших советских республик. Да, есть общий язык, да, есть общая ислам-вера, но я с иронией говорю всегда о вере политиков или лидеров этих стран мусульманской, поскольку но да бог с ним, оставим. Тем не менее, для мыслящих мусульман довольно-таки все очевидно. Касаемо успеха, у меня там был вопрос о создании армии Туран, и, или там некого там воссоздания какого-то такого вот союза. Я не верю. В пример вам приведу панарабский союз, который провален, все что от него осталось. Это Лига арабских государств, та, которая есть, и та, которая, назовем, с ней кто-то считается, кто-то не считается, некая организация и все, которая проводит встречи и прочее. Потому что, когда касается суверенитета и независимости в принятии решений, то это преобладает у народов и у политиков какие бы они ни были, князья правящие там, этими княжествами или, или, или избранные там, народом э, лидеры. И мыслящие, допустим, мусульмане, они не пойдут за господином Эрдоганом. Потому что господин Эрдоган, по сути, он собирает мусульманские или страны, где преобладают мусульмане, в некое, в некое сообщество в угоду НАТО, где он олицетворяет одну из главных сил в этом западном альянсе, враждебном для мусульман. И не только для мусульман. И та, то, то, то вот порождение ненависти или пропаганда ненависти в адрес христиан, которые происходит, она точно не в угоду Всевышнему. Я вам... Может быть, это будет интересно некоторым мусульманам, но уж христианам это точно будет интересно. Я зачитаю некоторые строки Священного Корана, адресованные, адресованные пророку Мухаммеду, -ла -ла -ла -ла для нас, для людей. Сура Аят 82. Но суть здесь такова. Когда вам правоверным, неважно мусульмане, христиане, ну, то есть аварийамических религий. Когда к вам возрастет ненависть до такого вот ну, сильного уровня, вам, вы найдете, что наиболее дружелюбные и дружественные вам и союзники ваши, это те, которые скажут «Инна Насара», «Инна» — это мы, насара это христиане. Христиане, восточные христиане, это не те, а, то есть это, это правоверные христиане, ортодоксальные, это не Джоны и не Джонсоны, как вы понимаете. Это именно христиане Востока. Русские тоже относятся к восточному христианству. Это потому, что среди них... А, Батюшки праведные, среди них, из них, варох Бэнон, из них монахи, и они, они не высокомерные, это уж точно, поскольку высокомерные западные, скажем так, христиане, если можно, наверное, так назвать, это они... Угрожают санкциями, возводят эти санкции, инициируют войны, захватнические войны, задавливают экономики для других стран, развитие, в том числе и технологическое, и так далее. Поэтому, если разбирать вот эти слова, люди, которые думающие, они точно не пойдут за Эрдоганом, который... Является частью этого западного мира. И здесь позвольте мне еще кое-что прояснить. И тоже это из священного Корана. Бисмиллахаррахмана рахим. Я, айюха, ваннасара аулия аулия минкум, это аят 51, тоже сурат аль Он обращается к правоверным. аль эмену, Те, которые уверовали. Он не говорит, здесь мусульмане или христиане. Не избирайте себе иудеев и христиан в, в, в лидеры. И... Если вы таковыми становитесь, то вы часть их, а Всевышний не помогает или не поддерживает людей, людей, угнетателей. Ну, здесь не надо ко мне сейчас обращаться с обвинениями в антисемитизме и прочем. Это я читаю строки из... Священного Корана. И здесь, когда говорится о иудеях и христианах, это иудохристианский христианский союз, если сейчас можно это так интерпретировать, который существует, иудеохристианский христианский союз, который э, та идеология, которая преобладает на Западе. И здесь тоже с этим, я думаю, спорить со мной никто не будет. Поэтому из вот этих государств, которые населяют мусульмане, а мыслящие из них они не пойдут за господином Эрдоганом, как бы ему ни хотелось. По крайней мере пока он находится в НАТО. И набирать неофитов среди мусульман в поддержку вот этого идеологического союза на Западе вряд ли у него тоже получится. Поэтому ваш вопрос был вопрос по поводу армии Туран. Ну, кроме вот этих гортанных звуков в их воинственных песенках, ничего, я думаю, ни на что не стоит обращать внимание. А вот азербайджанцам необходимо обратить внимание на то, что происходит в Нагорном Карабахе, и вот это смертоубийство, которое происходит. И необходимо понять то, что стремление турецкого эстаблишмента к восстановлению чего-то вот такого, чего-то своего, и привлечению добрых народов в свой стан, да еще, и еще бросать их в войну. Армения, как и многие народы, которые оказались под гнетом атаманской, атаманского правления, прекрасно помнят из поколения в поколение, что это за ад такой. Это... Я уж говорю о мусульманских странах, где население были из мусульман. А что говорить об армянах, которые христиане? Они никогда не примут ни за что какое-либо мусульманское правление, да тем более еще с оттенками турецкого. Поэтому им, наверное, легче умереть, отдать жизнь, нежели согласиться на сдачу или, или на жизнь под таким правлением. Я бы хотел, чтобы люди задумались. Я не о политиках сейчас говорю, я говорю именно о людях. Обратите внимание, политика современной Турции сегодня направлена на поддержку вот этого пламени взаимной ненависти к христианам и христиан к мусульманам. Это не нужно никому. Это не есть религиозная война. Поскольку я зачитал строки из Корана, и я верю, что так оно и будет. Это союзники и друзья. Но, тем не менее, на сейчас я все-таки призываю задуматься. Что же касается вот этой вот турецкой стратегии, создавая проблему проникать в с мыслью о лидерстве в, в плане мировом, то есть это региональная крупная держава, которая почему-то возомнил себя Эрдоган, что он готов к лидерству как сила какая-то мировая, мне, мне очень странно. Искренне. Мне искренне его жаль становится, потому что он точно идет по плохой дорожке. Это не есть хорошо. В, в этой, во всей ситуации, вот в, в последних, послед, последние дни, где мы видим армяно-азербайджанский конфликт или бойню, назовем так, Россия опять проявила себя как наиболее мудрой и подчеркнула и всему миру, ну скажем так, восточному это уж точно показала, что и доказала то, что русская или российская политика Кремля, политика президента России Путина, она самая мудрая и самая востребованная на сегодня в мире. Он призвал прекратить немедленно войну. Его позиция, которая занята нейтральная, она призывает к немедленному прекращению этой войны. Этот конфликт никогда не решится военным путем ни за что. Даже если он будет закрыт сейчас военным путем, это не значит, что этот конфликт исчерпан. И мудрость Кремля уверен, я ее ощущаю, читая вот такие материалы и строки из, из, из священного Корана. Я вам еще скажу, это уже мусульманам, азербайджанцам. Всевышний сказал в сурат иль Вы можете это прочитать, открыв Коран или толкование. «Ва ин джанаху Аллах. 61. Если они призвали к миру немедленно заключи этот мир. Это тебе Всевышний сказал? Если армяне говорят о том, что необходимо перемирие или прекратить войну, правоверный мусульманин немедленно должен так, так, так сказано, так написано. Это не атаманская империя. Ислам — это смирение. Турц, Турция размахивая своим, безусловно, симпатичным, красивым флагом, из которого они уже сделали бренд, размахивая своими достижениями в экономике, красотой своих городов. Многих завлекают, многих привлекают. Я это прекрасно понимаю. Им есть за что поаплодировать. Но размахивать лидерством в духовном плане, совершая кровопролитие в угоду исключительно собственных интересов, небольшой кучки людей, это величайший грех. И этого не будет. Это сейчас происходит, но этого в будущем не будет. Поэтому стратегически нельзя делать ставку на ту политику, которую делает Турция, и поддаваться ей, и становиться их союзниками. Обратите внимание еще раз на политику, которую ведет Россия, региональную и международную, и вам многое станет ясно. Я надеюсь, вы сможете читать между строк то, что я говорю, потому что, как вы понимаете, откровенно я не могу ничего сказать, дабы не быть обвиненным в каких-то ну, действительно там придуманных и страшных вещах. Я зачитал Строки из Корана. Надеюсь, это и мусульманам, и христианам что-то станет из этого ясно. Может быть, это повлияет на суждения какие-либо. И прошу меня извинить за столь длительный ролик. Я его делал в режиме, в режиме осмысления и изложения. Поэтому так, наверное, получилось. Не обессудьте, если будут вопросы, пожалуйста, адресуйте. До свидания.